Здесь происходит самое интересное. И вот я сейчас как раз именно об этом а, и немножко расскажу. Вот я увеличиваю а, экран, чтобы можно было увидеть все более подробно, то есть более крупно. И здесь мы, мы смотрим, что происходит. У нас есть а, три варианта способов оплаты. Со внутреннего счета. У, так как у большинства из присутствующих на внутреннем счете сейчас ничего нету, то, соответственно, а, вот этого копия у вас не будет. И будет всего два пункта. Первая вот такая большая кнопка ⁇ bitcoin и вторая кнопочка ⁇ Лайфкоин ⁇ Можно оплатить биткоинами, можно оплатить лайткоинами. Всего два варианта. Соответственно, в каждом из вариантов вы видите сумму к оплате. Вот эта сумма, вот я сейчас выделил на экране, вы видите сумму, это в биткоинах. Соответственно, эта сумма... Если вы зайдете сюда через некоторое время, то эта сумма изменится. Сумма а, формируется в зависимости от текущего курса в этой криптовалюте. То есть сегодня, сейчас она такая, там, через 10 минут она может быть другой. А, это, это не принципиально, важно, что а, в тот момент, когда вы формируете вот этот документ на оплату, а, то для вас эта сумма фиксируется. Когда вы нажимаете, вот, вот вы видите сумму и нажимаете кнопочку Оплатить биткоины, для вас вот эта сумма в биткоинах зафиксировалась и, соответственно, также сумма в лайткоинах. Так как, э, так как лайткоины менее волатильны, то есть там курс не так быстро скачет в биткоинах, то э, я рекомендую оплачивать в лайткоинах. Но вы можете оплачивать как в биткоинах, так и в лайткоинах. Это э, зависит от просто вашего желания, и причем здесь можно даже немножко поиграться, а потому что в процессе оплаты, так как вы оплачиваете через обменники, в которых курс э, может меняться, то, соответственно, и э, вы можете просто поиграться и посмотреть, где курс повыгоднее. Если же у вас есть уже какая-то криптовалюта на ваших кошельках, э, то, соответственно, э, ну, вы платите той криптовалютой, которая у вас уже есть. Если у вас ее нет, то, соответственно, дальше я рассказываю, как быть, если у вас ни биткоинов, ни лайткоинов нету. Э, я решил, э, я вот выбираю в данной ситуации оплатить лайткоинами. И нажимаю вот на эту ссылочку Оплатить лайткоинами. И, соответственно, дальше я вам буду показывать, что делать, э, ну, как, как быть в той ситуации, если я хочу оплатить лайткоинами. Вот э, мне здесь открылась вот такая страничка, и здесь написано, что для оплаты заказа лайткоинами э, э, был создан адрес. И здесь вот скопируйте адрес, и здесь, собственно, мне дается вот этот большой такой длинный адрес на ну, котором нужно будет произвести оплату. Оплату нужно произвести вот ровно вот в таком размере. Вот здесь написано, что 0.976686 ЛТК. То есть это вот ровно на эту сумму лайфкоинов мне нужно оплатить. Собственно, вот сейчас в чате появилось два вопроса. Сейчас чат отключен, чтобы, чтобы не задавать лишний вопросы, потому что тема сложная, поэтому. Но я вопросы вижу, я на все вопросы буду отвечать. Вот любовь в спрашивает, почему нельзя рублями оплатить. Вот я рассказываю, каким образом оплатить рублями. Я рассказываю технологию, как оплатить рублями. И Татьяна, ваш вопрос, нету криптовалюты, где взять? Собственно, я сейчас буду рассказывать, где взять криптовалюту. То есть как оплатить, если у вас нет криптовалют. То есть я сейчас рассказываю именно отвечая именно на этот вопрос. То есть, если у вас нет криптовалюты, как оплатить рублями? Рублями оплатить можно через обменники. И, собственно, вот дальнейший мой рассказ посвящен нюансам оплаты через э, обменники, как это делать. Потому что э, там есть нюансы. И э, первый раз это, то есть, на самом деле там все просто, если вы поймете сам, саму логику. Но первый раз пройти этот э, маршрут может быть не очень нетривиально поэтому собственно здесь нужно немножко э, в этот процесс вникнуть и того здесь важно понять что вот для того чтобы заказ прошел вот на этот адрес должна поступить вот такая сумма лайткоинов. А как как это произвести если у меня есть рубли? вот я сейчас рассказываю То есть мы открываем теперь в отдельном окошке мы открываем сайт обменника а, собственно вот вы можете пользоваться любым обменником на ваш выбор, но а, мы просто... А, вот я рекомендую воспользоваться вот этим сайтом, который называется bestchange.ru. Ссылочка на этот сайт есть тоже в новостях в личном кабинете Аклон. А, это что такое вот этот сайт? Это не обменник, это а, этот сайт, на котором представлены все обменники с рейтингами. То есть здесь вы можете найти самый выгодный обменник. Ну как здесь и написано. То есть я открыл этот сайт, и здесь написано, что это мониторинг обменных пунктов bastchange.ru, pues, то есть здесь наиболее выгодный курс обмена. Теперь а, что вам нужно обменять? То есть так как мы платим, мы выбрали, что мы платим лайткоинами, то, соответственно, нам нужно получить себе лайткоины. И, соответственно, на этом сайте вы смотрите, что здесь вы отдадите что. А вот я выбираю, что я отдам Сбербанк, потому что а, обменять Сбербанк на криптовалюту. А, здесь получится самое выгодное. Вы можете обменять и золотую корону, и контакт, и, и, и даже наличные вы можете обменять, либо же там Альфа-Банк, Тинькофф, э, вы можете виза, мастер -карт в рублях, но э, другие способы, они более затратны, и, собственно, если вы будете платить, например, с виза, мастер-карту, то там просто будет высокая комиссия достаточно. Поэтому я выбираю, э, в данной ситуации, выбрал оплатить э, я отдаю Сбербанк и хочу получить лайткоин. То есть, объясняю, то есть, так как мы в личных кабинетах выбрали, что мы оплачиваем лайткоинами, поэтому в данной ситуации я выбираю, что я отдаю Сбербанк, а получаю лайткоины. То есть это лайткоины, которые вы получаете и сразу зачисляете на счет, э, счет GTU. И смотрите, вот как только я это выбрал, мне сразу показались все обменники, которые которые здесь есть, а, которые на этом сайте есть, и которые предлагают именно вот такой обмен. И здесь они упорядочены по курсу. То есть самый выгодный курс сверху, самый невыгодный где-то снизу. И если вы посмотрите, мы сравним, то смотрите, а, здесь они предлагают за один лайткоин, вот а, самый дешевый 7454 рубля. А если мы посмотрим, какие бывают самые дорогие, то здесь снизу вообще даже и 10 тысяч есть. Ну, 10 тысяч, разница может быть существенной. Ну, естественно, нам нужен самый выгодный курс. Поэтому мы смотрим на самый верхний. И дальше мы смотрим. Ага, вот этот обменник, вот тут написано, что он обменивает только от 10 тысяч рублей. Соответственно, а мне нужно оплатить, я же выбрал себе пакет 6200 рублей, соответственно, мне этот обменник не подойдет, потому что он обменивает только от 10 тысяч соответственно, я его уже не рассматриваю. Я смотрю следующий. Fast Change, который называется Fast Change. У него курс чуть-чуть повыше, но тут незначительно, но он обменивает уже от 3000 И обратим внимание, что пока я тут думаю, я здесь какое-то время уже и думаю, то сверху уже тот обменник, который предлагал, который предлагал 10 тысяч, он уже отсюда пропал. То есть, видимо, Появился другой, более выгодный. И здесь появился уже Баксмен. И он обменивает этот тысяч. Да, это мне подходит. Теперь я смотрю, а, что? А, я смотрю отзывы. Вот справа, в самой правой колонке, здесь написано, что у него 0 негативных отзывов и 2440 позитивных отзывов. А, для чего мне это нужно знать? Если я вижу, что там есть много позитивных отзывов, значит, скорее всего, обменник хороший. И... А, меня там не ждет никаких подводных камней. Значит, есть смысл туда пойти. А ноль негативных отзывов, значит, что он никого не обманывал, с ним никаких проблем нету, Значит, э, то есть, значит мне этот обменник нравится, и я туда сразу иду. А, пока я тут думал, появился еще более дешевый а, обменник тут сверху. Но он обменник за 20 тысяч рублей, поэтому я туда не иду. Поэтому я выбираю вот этот баксман и на него нажимаю. А, я сюда зашел... И смотрю, что здесь такое происходит. То есть э, все обменники выглядят немножко по-разному, но э, смысл у них один. То, что я здесь то же самое должен слева убедиться, что у меня выбрано, что я обменивал Сбербанк на Лайткоины. Э, соответственно, я смотрю, правильно ли здесь выбрано. В правой колонке, где здесь лайткоин. А, ну, да, да, собственно, здесь вот, здесь вот слева у меня Сбербанк, а справа у меня лайткод. То есть я отдаю Сбербанк, я получаю лайткоин. Все верно. Теперь, а, что, здесь, что здесь нужно заполнить? То есть все обменники просят заполнить примерно одно и то же. То есть они просят заполнить ваш номер карты Сбербанка, с которым вы сделаете перевод, ваша фамилия имя отчество отправителя полностью, ваш e-mail, и здесь а, кошелек для получения вот этих лайткоинов. И, соответственно, что здесь важно учесть? То есть в кошелек для получения лайткоинов, какой кошелек я ввожу, а я ввожу тот самый адрес, который вот мне дает наш личный кабинет. Я просто копировал вот этот адрес. И, соответственно, вот я скопировал вот этот адрес и ввожу его именно сюда, в разделе «Кошелек». Так, теперь я должен заполнить здесь свой номер карточки Сбербанка. То есть, допустим, я вот ввожу. А, вот, я, я сейчас напишу просто производную какую-то карточку. На, на самом деле здесь нужно писать свою собственную карточку Сбербанка, с которой я буду делать перевод. Для чего я здесь пишу этот адрес своей карточки? Просто а, для того, чтобы если вдруг какие-то проблемы у обменника случаются с переводом с обменом, то, соответственно, он на эту карточку сможет мне деньги вернуть обратно. Вот я ввел э, адрес карточки, здесь я ввожу э, свою фамилию, имя, отчество, чтобы они были уверены, что как бы, возвращают именно туда. И, соответственно, и здесь вот очень важно, обратите, пожалуйста, внимание, что э, вот у меня здесь есть сумма в лайткоинах, которую, э, которую я должен отправить, то есть э, именно чтобы перевод полностью прошел. И вот здесь я ввожу ту сумму в Litecoin, которую я хочу а, получить. И после того, как я ввел здесь эту сумму, смотрите здесь 976686 Litecoin, соответственно, вот здесь он мне пишет, а, как бы, по, ту сумму в рублях, которую мне нужно будет заплатить. Соответственно, а, здесь здесь сумма достаточно большая получилась, больше чем 1600, но это просто по той причине, что я вот этот заказ оформлял еще вчера. С тех пор курс, как бы стоимость, стоимость лайткоина немножко упала, поэтому здесь курс такой. То есть, если вы оформите сейчас, то там будет сумма, ну, она будет немножко выше, чем та сумма, которую стоит пакет. То есть, она будет примерно примерно на где-то 2% ну около 4, даже примерно 4% будет сверху той суммы, которую вы хотите заплатить. То есть, примерно, если вы выбираете один, выгодный обменник, то она будет примерно 4% больше, чем вы хотите реально заплатить. То есть, если вы хотите заплатить, например, 5 тысяч рублей, то фактически с вас обменник попросит, наверное, примерно около 5200 рублей. То есть, он ну примерно на 4% больше попросит. Но все обменники берут, берут по-разному. Более того, может даже быть ситуация, что с вас попросят, так как курс меняется, то может быть даже ситуация, что с вас попросят даже меньше, чем стоит пакет. Такое тоже бывает. И вот сегодня кто-то ко мне, звон... мне звонили и спрашивали, что вот почему-то с них обменник просит сумму меньше, чем стоит пакет. Да, такое тоже бывает так как мы принимаем именно вот в этой криптовалюте, то, соответственно, стоимость может быть как выше, так и ниже, но примерно она будет вокруг той суммы, которую вы хотите заплатить. Очень важно, почему я останавливаю на этом внимание, вы вводите не сюда, вводите сумму в рублях, которую вы хотите отдать, то есть не стоимость пакета, потому что вам нужно ввести именно стоимость в лайткоинах, Если вы, то есть ту сумму, которая вот здесь вот вам показывает личный кабинет. Дальше вы заполняете все остальные поля, ну собственно и дальше, дальше нажимаете кнопочку "Начать обмен", дальше все обменники просят примерно, примерно одни и те же вещи. Они, если вы первый раз делаете обмен, они могут попросить вас верифицировать свою карту, то есть это сфотографировать, отправить, но то есть дальше вы выполняете требования вот этого обменника и вы им переводите деньги на на ту карточку, которую они попросили со Сбербанка.